Трудно описать, что я чувствовал в тот миг. Я падал с ног от усталости, и в то же время не мог сдержать улыбки. Я справился. Я доставил послание Хантера в полис. И теперь судьба моей станции будет куда более сильна, чем мои собственные. Я выполнил свою миссию. Эй, вы на дрезине! Глуши мотор! Не двигаться! Назовитесь! Ми приехать захватить ваш станция! Ульма, ты что ли? Пать, повезло тебе, что Иван Петрович тут нет. Он бы твоего юмора не понял. А это кто с тобой? Парнишка с северных границ. Веду его с черным. Ну ладно, проезжайте. Полис, капитан Краснов. Вы к нам издалека, да, молодой человек? Откуда именно? Он с ВДНХ. Что же он сам говорить не может? Слушай, капитан, парень впервые в полисе. Тебе лучше не знать, через что он прошел, чтобы донести послание Хантера Мельнику. Так что давай без этой твоей фигни. Ладно, ладно, переодевайся. Вот одежда. Вы можете оставить свою амуницию тут, ничего с ней не случится. Ты передохни пока, Артем, а я разыщу Мельника. Надеюсь, он не на задании. Да, Ульман, и не забудь поскрести себе спинку в химическом душе. Нужно деактивироваться. А да не забуду, не забуду. Забудешь как Накупай, А то смотри, двухголовые детишки родятся. Идиот. По рукам. Здорово. Договорились. Только у нас лучший курс на станции. Ты думаешь? Раньше надо было. А пока подожди... Этого калибра у тебя нет. Ну, папа. Попозже еще завезут. Никаких. Ну и где патроны-то? Мои-то вот. Тебе спасибо. Ну а потом я просто ждал их на черной. Кстати, фашисты ее все-таки захватили. Явно подползают все ближе. полковник докладываю. Вольно. Обмен патронов. Артём, Спири, я беру. Рассказывай. Пушки Сюда. Мастеров. Все ясно. Спасибо, что сумел дойти. Это почти подвиг. Я созову срочное собрание. Тебя пригласят на него тоже. И ты им все расскажешь. Все, все члены, члены совета, совета пожалуйста, пожалуйста, соберитесь в зале заседаний. Зал заседаний. Повторяю, Повторяю всем, всем членам совета, совета просьба собраться в зале заседаний. Проводи парня в зал заседаний. Не, ну вот на ходе так накидался, брата. Надо за тебя! Вот оно тебе надо. Нехрен хрен делать, чисто. Вечно ты так нажрешься, а мне, мля, тащить тебя в пора. Делать мне не Ну, что, у нас вот как-то тоже было. В общем, накатили мы с пацанами. Нормально так накатили, только шурачки не лазили. Ага, не лазили. Да вы же на посту. Не верю, что Совет отказался помочь твоей станции. Мне просто стыдно за их трусость. Но Полис еще не все метро. Есть и другие люди, которые встанут на защиту метро от черных. Слушай меня внимательно. Охотники обнаружили сохранившиеся ракетные базы в Московской области. Может, нам удастся привести одну из них в порядок и нанести удар по логову черных. Мои разведчики обнаружили нечто похожее недалеко от ВДНХ. Беда в том, что запустить ракеты можно только из командного центра, который находится где-то в т 6 Но где, мы не знаем. Но мы хотя бы знаем, где искать информацию об этом. Прямо над полисом, на поверхности, находится гигантская библиотека. Это очень опасное место, но в ней есть тайный военный архив. Нам нужно туда попасть. Ты поднимешься прямо отсюда. Я пойду вперед. Доберись до входа в библиотеку. Я буду ждать тебя там. Да, и вот еще. Возвращаться мы будем не сюда, а сразу на базу Спарты. Мои люди встретят нас там. <звы> Двинули. <звы> Решение совета стало для меня ударом. Но план Мельника подарил мне надежду. И вот вновь я отправлялся наверх, в город. Искать секретный командный пункт. Мы уже волновались. Помни, что надо делать? Нам нужно попасть в военные архивы, а не где-то под главным залом. Ладно, хватит морозить себе пушки. Пойдем внутрь. Со мной, ребята. Данила, стой на стреме. Мы с Артемом пойдем проверим зал. Туда и уходи, стой тут. На обратном пути мы тебя заберем. Чутка. <соцессия> Еще чуть-чуть. И они бы нас клочи разорвали. А ты хорошо поработал, Артем. Нет слева. Возможно, сумеешь отпереть двери с другой стороны. У тебя неплохо получается. Закончится когда-нибудь или нет? Господи боже. Да. Наверное, раньше это выглядело великолепно. Библиотекарь. Артем, слушай внимательно. Библиотекари одни из самых опасных созданий в этом мире. Если когда-нибудь не приведи Господь, встретишься с одним из них, ни в коем случае не нападай. Но и убегать нельзя у них есть одна особенность пока ты смотришь им в глаза они тебя не тронут обернешься к ним спиной тебе конец если они начинают нервничать отходи спиной не спуская с него глаз а выстрелишь вообще больше ничего не увидишь Помещений. Вход в военный архив находится где-то на первом этаже. Туда ведет дверь, в которую убежал библиотекарь. Мало времени остается. Скоро закат. Найди архив. Я вернусь как только смогу. с ужасом и мне предстояло взглянуть ему прямо в глаза в прямом смысле этого слова Земное хранилище было жутковатым местом. Я не знал нигде искать, не ни даже как выглядело то, что я пытался найти. Но неведомый ангел-хранитель помог мне. Я нашел планы D6 и карту командного пункта, но мельник все не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого зависела судьба моей станции. сделал может музон врубить танцуем сегодня мы с тобой танцуем -то конечно прокатимся сбуду сам радистом раньше был. Не после войны, ну еще когда единая система управления не распалась посадили меня значит следить за радиоэфиром но мы тогда еще надеялись связаться с правительственными бункерами за Уралом но по этим бункерам то в первую очередь противник и целился они ведь как сначала по гражданским целям старались не стрелять но может для оккупации берегли никто же не думал что это самая последняя война когда уже все равно, ну вот Сидел я в радиорубке, слушал эфир, и пришлось всякого наслушаться. Сибирь молчала вся, а вот остальные выходили на связь, в том числе атомные подлодки наши. Подлодки еще запрашивали приказы, наносить еще удары по ним. Ну, никто не верил, что Москвы-то больше нет. Бывалые морские капитаны, как дети в эфире, плакали. Офицеры и матросы умоляли меня проверить, нет ли их родных среди выживших. Что я мог сделать? Ну ничего. Кто-то решал отомстить, уходил на пусковые позиции. Мировая война может и кончилась, но у некоторых еще своя война была. Другие поняли, что раз мир уже обречен и так, добивать горстки выживших смысла не имеет. Махали на все рукой. Подлодки еще долго на связь выходили. Они ведь могли в автономном плавании по полгода находиться. Еды и горючего хватает. Ой, ну и деньги были. Как вспомнить дрожь пробирают. Привет Володя, очень приятно Можешь выбрать что угодно По вкусу «Здравствуй, Артём. Вот мы и встретились. Как эти джентльмены здесь уютно устроились. Я слышал, полис не спешит тебе на помощь. Что будешь делать?» Молчишь. Превращаешься в охотника. Обдумай свой путь еще раз, Артем. Как знать, куда он тебя приведет? Каждый пожинает то, что посеял Артём». Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. Ну что ж, думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. Очень-то и полезные бумаги. Все намеки, намеки. Хотя вход в Д-6 тут обозначен. Значит, нам туда дорога. Ты готов? Ну, как тут у нас дела? Все готово, Ульман? Вот. Дров наколол. Володя? Все снаряжение готово. А вы, ребята? Готовы. Тогда поконим Старого храма. Давай, забирайся. Темный тоннель. Грохот колес. Запах смерти. Так начался наш путь в Д6. Мы приближались к цели с каждой секундой. карте. В Т-6 ведут несколько путей. И ближайший к нам через Киевскую. Попробуем пробраться этой дорогой. Киевская? Я про эту станцию нехорошие вещи слышал. За Киевской раньше была еще станция Парк Победы. Была война, и киевляне завалили туннель к парку. Ходят слухи, что люди с парка не погибли, но и людьми не И еще там видели какую-то хрень. Что-то вроде тумана. Разумеется, кто в такое поверит? Володя в этих туннелях всю свою семью потерял и не помнит, как это случилось. Прикрывай нас с тыла. Тут всякое может случиться. Я знал. знал, что не может у нас быть все так гладко. Поглядывайте за тылом, ребята. Так. Молодцы. Найди схему первого блока. Ульман, глянь сюда. Сначала мы должны соединить провода, а потом, по моему сигналу, врубить выключатель. Понял? Здесь что-то есть. Забрались. Впереди. Т-6 сюда. Это еще что? Черт. Темно, как у негра дома. Ладно, давай посмотрим, что там. Весь хаос тоннелей не мог проникнуть за этот могучий гермозатвор. Ворота оказались незыблемыми, как те люди, которые шли со мной. Так, мы прорвались, но это полдела. Впереди самое серьезное. Ульман, ты командуешь штурмовой бригадой. Борис, Степан, вы прикрываете этого шута. Артем, Володя, вы со мной. За дело. А куда нам так торопиться, товарищ Палфон? Может, это самое... Перекурчик объявим. Такая нервная работа. В аду перекуров не бывает. Вперед, воины мои. Вас тут великие дела. Великие дела. Мне кажется, что мой след в истории будет больше похож на мокрое пятно. Так. Тут кто-то совсем новый скелет обронил. Может возьмем с собой? Вы наврилки. хватит болагор. Вернемся домой, будет за вновь щеткой сортила чистить. Да, товарищ Геррисус, так точно. А вот и первое задание. Артём, ну-ка, пощелкай его Отлично. Ты точно заслужил медаль. Хулман, проверь. Нет, я не пойду. Там А, темно и Б страшно. Вот. Эй, поаккуратнее с выражениями, солдат. Это не выражение. Это сама субстанция. И я в не ⁇ втяпался. Но это на счастье. Нет. Это дурная примета. Если тут есть помет, значит его кто-то метнул. Вот! Вот! Вот! Все спокойно? Что ж, лучшая оборона это нападение. Владимир Артем, не суйтесь пехла, за мной! Станция и резервуар для сточных вод. Надо вскрывать дверь. Дайте мне пару минуток. Покажи, класс. Еще секундочку. Готово. Открыто противогазы. Что теперь? Там внизу есть проход. Нам туда. Другого выбора нет. Двинули по-тихому. Слышали? Мы на месте. Похоже на... Сожри меня, опыль. Она закрыта. Что-то я не удивлен. А тут у нас что? Бронированная дверь. Ладно. Давай посмотрим что-то. Так точно. Артём, осмотри комнату. Живо. Артём, с тобой все в порядке? Отлично. Мы попробуем до тебя добраться. А ты тоже поищи выход. Удачи! Сюда! Слава Богу, живой все-таки. Степана убили. Степу. Йо! Тише, тише. Там какой-то звук в тоннеле. Слышите? Что-то на нас идет оттуда. Так, так, так. Это еще что? Похоже на автоматизированную систему. Я пойду гляну, что это. Чувства по поводу всего этого. Все чисто. Другого пути тут нет, так что вперед. Следующая остановка – командный центр. Неужели мы нашли вход в легендарный бункер? Я никак не мог в это поверить. Но сколько человек отдали своей жизни, чтобы мы получили доступ к последним ракетам? Стоило ли это их жизней? 20 лет без техобслуживания не всякая советская военная техника вынесет. Под ноги смотрите. Тебя тоже касается, Артём. Что-то все слишком просто. Центр управления должен быть где-то тут. Осталось его найти. Ульман, Владимир, будьте начеку. Никогда не знаешь, чего ждать. Артём со мной. Есть, товарищ командир. Примерно все себе и представлял. Со времен моей службы в армии ничего не изменилось, а этот комплекс будет постарше меня. Так. Тут наверху должны быть воздушные фильтры. На экстренные случаи. Раньше все строили на века. Думаю, система все еще работает. Где-то есть запасная пусковая система, поднимись-ка на тот мостик, потом объясню, что делать дальше. запустить систему. Давай, пуск! Ничего не выходит. Давай же, еще раз! Ай, безнадега. Проклятие! О, прямо как в старом добром кино. Эй, полковник, что случилось? Все в норме. Артем, уходим. Хватит играть с аппаратурой. Богу, нам не надо спускаться до самого низа, чую там что-то неладно. Профессор направо. Артём, прикрываешь меня? Если все карты составлены верно, нам туда. Но как нам ворота открыть? Есть идеи? Артём! Отлично, парень. Ульман, держи дверь. Владимир, это твоя тема. Что тебе нужно? Дай-ка соображу. Инструкция А-124, третья страница. Хм, панель ds 22 Ах да, вот же она. Железная память, Володь. Я всегда говорил, что от армии должна быть какая-то польза. Нет, не зря я учился всей этой хинеи в армии. Заработала. Ай да оборудование. Так, а теперь займемся ракетами. Отлично. Первый уничтожен. Второй не боеспособен. Третий. Четвертый. Пятый. Восьмой. Десятый. Да быть этого не может. Вот, вот он. Один есть. Сейчас я выцарапаю из него всю информацию. Какого дьявола? Что произошло? Твою мать! Резервная батарея села. А что с основным питанием? Ну, кажется, реактор выключен. И отсюда нам его не запустить. Придется спуститься на самое дно и стартануть его вручную. Судя по схемам, ничего сложного. Там все на автомате. Пойдет как по маслу. <звы> Издеваешься, что ли? Как ты собрался вниз-то спускаться? Ну, там лифт вроде есть, этажом ниже. Проблема в том, что нам придется тут все отключить, даже аварийное освещение, чтобы ему напряжение хватило. Если другого выбора нет, давай так. Спасибо, Володя. Будь здесь. Следи за приборами. Мы быстро. Артём Ульман, за мной. Проклятье! Знал ведь, что так легко ничего не пройдет, Ульман. Вернись к лодке, прикрой его. Если что случится, я отправлю Артема. Ну, удачи всем. вы <Un> <underwear> <noise> Да оно теперь повсюду растеклось. Что за мерзость? Надеюсь, он еще работает. Полковник, я починил громкую связь. Отсюда, оказывается, можно лифтом управлять. Включаю. Поехали. Невидимые наблюдатели. Да как можно в них верить после того, как этот шут так загадил поляну? без дураков. Оно опаснее, чем кажется. Странно говорить, но мне шутка. Артем, давай ко мне. Где же у него кнопка? Ах.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 Лучше у нас уже все равно не получится. Давай. Что за дьявольщина? Эта дрянь еще и сопротивляется. Да что за ересь? Система ручной активации, гидравлика. А, Артём, теперь задание на миллион. Видишь там кран под потолком? Забирайся в кабину. Это резервная система активации. Там есть захваты и манипуляторы. С ней мы сможем поднять стержни. Ты дуй туда, и я отвлеку эту тварь. Но! Сейчас или никогда! Стержня. Три четверти. Отиска, но еще пятницу. Достигнута контактная зона. Внимание, извлечение стержня. Сто процентов! Сейчас, ребята, минуту! Уплю!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 Товарищ полковник. Что это за что? Слышите? Какого черта? Все поехали! Где мы их рассеяли? Надо, Надо прорваться к базе. Это наш шанс! За мной, Артём! Я, Я останавливаюсь и не на секунду! секунду. Слева! Они а слева! Теперь справа! Ну, ну давай, давай Забирайся на крышу лифта. Попробуем отцепить противовес лифта. Давай, давай, упырь я жала. Давай! Воло! Мне говорили, пойдешь в армию, будет весело. Держись покрепче, будет трясти. И способ сюда забраться! Мельник, Мельник! Стреляй, Артем! Артем, мельник, прием! Вот, черт. Ой, Фольман, Господь, так, вы, возможно, как меня ранили. Меня Будете можете начать с Прием! Вас понял, полковник. Прием!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 Еще минуту, и мы их накроем. Steel.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 Десять секунд до завершения процедуры захвата цели. Пять. Мудрец сказал, «Если мы не покончим с войнами, войны покончат с нами. И я сумел остановить хотя бы одну войну. Тогда я не смог бы точно объяснить, почему я пощадил черных, но понял. Мои кошмары, в которых я видел черных, были их попыткой связаться со мной. Не знаю, стал ли я первым человеком, с которым они установили контакт, но я точно не буду последним». Теперь мы действуем вместе. И будущее, наше будущее, расстилается перед нами как бесконечный тоннель метро. И, может быть, однажды мы заслужим свет в конце этого тоннеля.